Ой, я сирана, я вся такая бессмертная. Мой отец запер меня в гробнице несколько столетий назад, чтобы я могла спокойно дождаться выхода с Кайвинда. Да, это было так давно, кажется, целая вечность назад. Ну что, когда я наконец могу поиграть уже у него? Где скачать эту прелесть? Эм... Видишь ли, Скайвинд еще... Не смей. Не вышел. What the Здравствуйте, дорогие мои грязные нувахи! Соскучились по мне? А я по вам нет, но это не важно. Важно, что Skywind наконец-то вышел! Сбылась мечта миллионов игроков! Погодите, погодите, что, что значит нет? Как же десятки комментариев, призывавших меня признать поражение? Интересно в чем, ведь Skywind таки вышел! Притом, если верить комментаторам, он за прошедшие три года вышел аж трижды. Да, как же обвинение, что я пустослов и Skywind лучшая, лучшая модификация и уже вот-вот выйдет... В конце концов, как же обещание разработчиков? Их заверение, что работа идет полным ходом. Разве можно им не верить? Да и потом, если Skywind не вышел, то во что же сейчас я играю, а? Шах и мат атеисты! А, это старая версия. С какого года? С 2013-го? Ух ты. То есть этой версии уже 7 лет. То есть это уже даже не гниющий труп, а истлевшие кости, фактически прах. Ну а как же вот недавний шум с новостями о том, что проект совершил резкий скачок уже вот-вот, ну прям вот-вот-вот, ведь именно из-за этого ко мне побежали люди с криками, что я облажался. А никак. Это именно что шум. Точно такой же, как и в прошлом году, как и в позапрошлом году. Помнится, такой же бум в кавычках был в семнадцатом году, когда разработчики мамой клялись, что еще совсем чуть-чуть осталось потерпеть. А все это Бетесса, да, вот, вот не могла она не выпустить это переиздание, скорее, будь оно ладно, Как будто они не знали, что скайвендеры решат теперь переносить все на обновленный движок. А, видите, да, как хорошо. Мы виновных нашли. Да, а еще всему виной плохие актеры озвучки, голоса которых приходится отсеивать, чтобы не получилось на выходе дрянь. Неважно, что их никто не просил ставить перед собой задачу озвучить все диалоги. Можно сколько угодно стебаться, но с момента выхода моего первого ролика о Skywind я сам успел поучаствовать в серьезных коммерческих проектах, и я уже не понаслышке, зная, где деятельность, а где ее имитация. В случае Skywind это именно что имитация. Если они разинули варежку на огромный кусок пирога и никак не могут его откусить, то всего-то и надо поумерить пыл, извиниться и сослаться, как обычно, на то, что они лишь живые люди на энтузиазме, соразмерить силы и, возможность. И сделать уже хоть что-то. Дайте хоть по Сайдонину побегать, не знаю, до Балмора добежать, Каю руку пожать, дару гробов замочить, сожрать крыс в комнате Дрорейн Телас, пожрать соленого риса в трактире 8 тарелок, хоть что-нибудь дайте уже сделать. А то получается, что куча новостей о продвижениях, но продвижения никакого нет. У нас, как была на руках Альфа, так она уже 7 лет лежит. Нет никаких новых версий того, что можно пощупать. И меня не волнует, что они тоже люди, что они ни не зарплате, не профессионалы. Они перестали принимать донаты. Какая честность, прям слезы на глаза». Раз они так пафосно заявили о своей работе, значит должны соответствовать своим заявлениям. Сами подумайте, что в принципе нельзя оправдать этими словами, что они всего лишь люди на энтузиазме и хотят как лучше. Все хотят как лучше. Вот каждый модотел, клепающий очередное ненужное говно, вместо того, чтобы трезво оценить результат, может заорать, что «Вы должны уважать его труд!» «Ведь он для вас старается и бесплатно!» «Кстати, я тоже для вас стараюсь и бесплатно, только в моем случае этот аргумент почему-то не учитывается!» Извините, вы вообще спросили, а нужно ли это бесплатно кому-нибудь? Только спросили по-честному, без всех вот этих вот приукрас, что мы переносим Моровинд на движок Скайрима, и будет настоящий такой Моровинт, только с крутой графикой. Там нет уже никакого Моровинта, даже близко. Он, судя по артам, даже внешне уже почти не похож сам на себя. Большинство тех, кто пускает слюни на проект, уже либо забыли, как выглядел Моровинд, либо вовсе этого никогда не знали, но зато пафосно надувает щеки при его упоминании. Нет, ну а как же? Они же причастны к легенде. Давайте я напомню, что такое Морвинд. Морвинд — это атмосфера. Атмосфера живого мира. Ее оживляли не тонны скриптов, не продвинутый искусственный интеллект. Нет, его оживляло нечто неуловимое. Внимание к мелочам. Прекрасная музыка, замечательный дизайн, море возможностей, которые Скайриму и не снились. Тонны интересных диалогов. Персонажи, пусть и шаблонно, но разговаривали, как живые люди, а не как роботы, запрограммированные на несколько фраз. Господи, как же мы привыкли к этой системе. После нее, спустя годы возвращаться в Моравинт, это как после тяжелого рабочего дня длиной десятилетия, прийти домой, где тебя радостно встретят, накормят и уложат в уютную постель. Ты готов утонуть в слезах. Ведь для многих, и глупо это скрывать, Моровинд это еще и ностальгия. Приятные воспоминания о том безмятежном мире, в котором у нас были месяцы на изучение Варденфелла. В своем несовершенстве эта игра настолько совершенна, что Бетезда до сих пор ее не переплюнула, даже близко к ней не подошла. Да и, честно говоря, мало кто переплюнул за прошедшие 17 лет. Да, а что может предложить Скайвинд? Чувством ностальгии? Нет. Оно будет заменено чувством дежавю или чувством дубликата. Ты не возвращаешься домой, ты попадаешь в место, похожее на дом. Такие же дома, такие же улицы, но это не оно. Ностальгия осталась там, в третьих свитках. Графика? Ну, я сомневаюсь, что Скайвиндеры смогут внести серьезные изменения в движок. Собственно, я вам точно скажу, не смогут. Потому что они не имеют права, это собственность Бетезды. И если уж она песочила их за переделку монстров из Моры, то за подобные выкрутасы она их на фонарном столбе вздернет. Поэтому мы увидим тот же самый Скайрим. Только Скайрим, он даже в одиннадцатом году был не ноксгеном. Он был неплох графически, хорош дизайнерский и отвратителен технически. 9 лет назад. Да, еще через несколько лет мододело забахивает текстуры у 4К, адаптирует моды, моды на мод, чтобы можно было играть в Skywind и не блевать при этом. Какой это будет год, 27-й, толково. Атмосфера? Брось, какая атмосфера в суррогатном мире. Беседы NPC, даже если все эти потоки сознания останутся как в оригинале, со Скаримовской системой все это будет смотреться как обезьяна в костюме Дарта Вейдера, нереалистично. Это я уже не говорю про геймплейные возможности, реализуемые, вроде как реализуемые, еще не факт, через костыли. Или вы хотите мне сказать, что копия, раздельные доспехи, мистицизм в виде левитации, создание заклинаний, артефактов, это все заложено в исходный код? Нет, Skyrim, конечно, на движке Моровин работает, слегка подкрученным, но не настолько же. Вот и получается, что в итоге нас будет ждать, в лучшем случае, при самом благополучном исходе, лишь неплохой мод, который все будут заочно любить, просто за то, что, ну, люди ж старались, чё. А вот ничего, ты сам-то играл? Не, ну а че, у меня времени нет, там уж ТС7 вышел или ТС8, в худшем случае все то же самое, только еще и похвалить будет не за что. Кстати, о модах. Как вот так вот получается, что не заявляя во услышания о грандиознейшем проекте для Скайрима, без всех вот этих вот облаков фанатизма про лучшую модификацию, как же так получилось, что Skyrim Beyond уже вышел и во все разрабатывается дальше? Как так получилось, что вышел потрясающий Эндерал, который вообще переделал оригинал до неузнаваемости? Это фактически другая игра на движке Скайрима. Как же Реквием, который через жопу Кагути, но все же капитально переделал ролевую систему Скайрима, сделав ее реальным продолжением идеи Морави? И заметьте, они тоже не за зарплату работали и тоже небольшой командой. Так может дело все-таки не в условиях, а в команде? Подумайте над этим. А пока вы думаете, я закончу ролик. Вообще у меня была мысль, что из-за пандемии они дадут дрозда, все же по домам сидели. Думал, вот сейчас как налягут, да как сделают, как выпустят хотя бы бета-версию. Хотя бы, не знаю, хоть, хоть что-то, да? Вот кроме роликов, какие они там все молодцы, хоть что-то. Но нет, сейчас вот опять стали ходить слухи о релизе. Прямо как три года назад. Ну что, чистокровные данмеры и грязные нвахи, давайте делайте ваши ставки. Будет забавно, если он выйдет сразу после этого ролика. Что ж, тогда я хотя бы смогу наконец вынести вердикт уже по готовой игре. Как говорится, увидеть Париж и заболеть. А вы, ребят, не болейте. Вовремя пейте зелье и болезни, не выходите за барьер, не ешьте скатал и мойте руки перед нарезанием батата, там не вальдрун. Покедова.